о жизни. В тот день, как нарочно каждый посетитель спрашивал учителя только об одном, что будет после смерти. Учитель только смеялся и ничего не отвечал. Потом ученики спросили, почему он все-все время уклоняется от ответа. Вы замечали, что загробной жизнью интересуются именно те, кто не знает, что делать с этой? Им нужна еще одна жизнь, которая длилась бы вечно, ответил учитель. И все-таки, есть жизнь после смерти, или нет? Упорствовал один из учеников. Есть ли жизнь до смерти, вот в чем вопрос, ответил учитель. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.